приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодня у нас очередное видео с обзором товаров и я вам расскажу о революционной кормушке паук от компании потап и проведем сравнение с другими кормушками которые я пользуюсь во время рыбалки если вы спортсмен рыболов то можете сразу переключаться на другое видео и не тратить свое время а если вы такой же любитель рыбалки как и я садитесь поудобнее поближе для вас куча полезной информации Почему кромушка-паук не является спортивной, если с таковой сравнивать? Ну, во-первых, заполняется она не за долю секунды, заполняется она через заднюю крышку. И для того, чтобы ее заполнить быстро, нужно еще потренироваться и приноровиться. И вымывается она также не сразу, как спортивная. То есть у нее по всей окружности есть каркас, и поэтому, чтобы вымылась, необходимо время. Поэтому, друзья, кормушку спортивную мы со сравнением убираем и будем сравнивать э, новую кормушку паук со старой кормушкой потап. После того, как единожды рыбак ловил с применением этой кормушки э, на горох, на другую он уже ловить не хотел. Поэтому из полок магазинов их сразу же разметали. Это подтверждено тысячами позитивных отзывов, которые я слышал сам на Днестре. За что рыбакам она так понравилась? За дозированную проточность, друзья. А что такое дозированная проточность? Это когда горох, именно для нее была создана эта кормушка, в перемешку с прикормкой, вымывается дозировано. Не сразу, как вот с этой кормушки, а дозировано. Она с прикормкой и с горохом будет стоять около 5-6 минут. Смотря какую пропорцию сделать горох с прикормкой. Если сделать, например, один к одному, то примерно около 6 минут. Вот поэтому эта кормушка и является любительской. Сравнивать тут есть, что, друзья, Потому как кормушка паук была создана с учетом недостатков кормушки Потап. Ну, во-первых, друзья, кормушка паук сферической формы. Она по сравнению с громоздкостью параллелепипеда Потапа намного лучше держится на течении. Даже при дальности заброса 30 метров на среднем течении Потапа уже сносит из-за большой парусности. И я, честно говоря, удивился изобретательности наших любителей рыбной ловли, когда в одну из рыбалок вытащил вот такую старую кормушку Потап. Посмотрите, друзья... Увеличили э, ее вес, поставили грунтозацепы, вы видите. И видать я где-то и я ее уже вытащил, когда она там пролежала энное количество времени. Кстати, о грунтозацепах. У кормушки паук, они изначально уже есть. Небольшие, но есть. Значит, она лучше будет держать дно. Во-вторых, друзья, давайте посмотрим на физику процесса на дне. После приводнения. Разберем сначала с кормушкой потап. Итак, после приводнения если рыбак находится здесь и течение перпендикулярно, уходит вправо. Значит, если рыбак использует леску там, или шнур, неважно, шнур начинает парусить. И чем больше диаметр шнура, тем больше парусность. Эта парусность начинает действовать э, на кормушку и кормушку начинает, вот она парусность начинает разворачивать. После того, как кормушка была развернута, течение действует на прикормку с горохом, который находится в кормушке и он просто вываливается с этой кормушки. И после того, когда Корм вывалился, кормушка из этого становится легче, и ее начинает нести вниз по течению. Если рыбак использует несколько рядом стоящих удилищ, то это неименуемо приводит к чему? Правильно, к перепутыванию их снастей. Так, теперь посмотрим на кормушку паук. Повторюсь, из-за грунта зацепов и своей сферической формы она уже изначально будет устойчивее стоять на дне. И если ее начинает порусить, я начинает она поворачиваться то из-за того что у нее каркас этот находится по всей окружности горок с прикормкой сразу не вывалится а значит дозированная проточность в ней эффективнее чем у потапа в-третьих друзья она за счет своей формы и плоского дна лучше выходит из воды и глиссирует по поверхности воды а значит меньше будет зацепов забровку и меньше будет обрывов оснастки а все же это стоит и времени, и нервов, и денег. Кстати, о деньгах, друзья. И это в-четвертых. Эта кормушка стоит на треть меньше, чем Потап. Поэтому я думаю, что стоит попробовать эту кормушку в своих рыбалках. Пока она еще есть в нашем магазине kloba.com.ua Друзья, в следующем видео я покажу вам оснастку, которую я вяжу вместе с кормушкой потап.